так всем привет с вами канал МД 519 я вас сегодня мы поговорим как нарисовать фоны я у меня уже пару заготовок есть вот он и вот он. парочку уже есть мечей видим ну ладно, будем также вот у меня вот в тетради парочка тоже чего-то есть. Такую вот, интересную мини-рейтерский шлем. также я рисовал вот и вангай. Ивангай, извини, что ты такой модуль. Подпись сделал я. Ивангай. Это твоего подписчика канала МД51. Как бы это я все показал. Сейчас приду. разных цветов листов мы будем делать именно конечно на желтом. итак я как и всем хай хай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 Это этой же фирма. Папа. Я в УМА не покупал вот такой Адидасовский. И можем вот этот синий сделать, делать санут. Вот можно рисовать, Или обычный такой. Для начала надо подумать, что мы будем рисовать. У нас заготовок много. Просто рисовать просто вкладываем вот так, начинаем рассматривать. но мы не будем это делать на наш лес. Что-нибудь подлаживаем под листик. Mm -hmm. Еще один пару готовых. Альфа-бета. У нас называется рыцарский шлем. Наполовину. И кому надо было собачка, собачка так можем присыпать прям часть лист полностью чисто берем перекипирку нашу ну не перекипилку а имею виду, вторую заготовку подлаживаем просто и вот так начинаем что-нибудь красивый. вырисовать надо будет вы видели я буду делать без линейки. Поэтому смотрим. Итак, мы приступаем. Вот так я перематывать как некоторые не буду просто быстро с махом руки с махом руки сделал быстрый рисунок я бы меч у нас готов сейчас немного его подректируем подректируем наш меч готов, как я говорил, меч готов. также, ну, вот видите, эти 10 не похожи, а вот это только, но он по другому идет. обдать. ну то, кто кому надо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 зайдете на мою страницу в найдете акс... альбом, фотошоп и увидите фоны. <звук> Нет, надо, блин, подправить, реально. Ну, да. Я как Всем. Иван Гайтс,